Всем привет и с наступающим вас Новым Годом, мои дорогие зрители и подписчики моего канала. И как вы знаете, до Нового Года остался один день. А у вас появилось новогоднее настроение? Ответ пишите в комментариях, мне будет интересно прочитать. А в этом видео я расскажу, почему Новый Год отмечают зимой и откуда же взялись эти даты. Сейчас я вам расскажу. Ну, первый Новый Год начали отмечать римляне, когда правил Юлий Цезарь. И он назначил дату Нового Года с 31 декабря по 1 января. Апостоль римлян пошло по всему миру, европейцы там, Русь и так далее. А хотя раньше наши предки славяне отмечали два праздника. Это первый день в конце зимы и первый день в начале весны, когда было похоже на масленицу – Второй праздник отмечался в конце декабря после зимнего солнцестояния. Собирался народ и приносили жертву. По домам ходил старик с бородой и собирал деньги на пожертвования с граждан, и был он похож на Деда Мороза. После крещения Руси под влиянием византийцев Новый год на Руси отмечали 1 сентября. Ну вот пришел к власти Петр I и в 1699 году издал указ о том, что Новый год на Руси будет отмечаться зимой ночью с 31 декабря на 1 января. Юлка к нам пришла с Германией, с женой императора Николая I, императрицей Александры Федоровной, которая была немка. В 1929 году в СССР был отменим Новый год, и только в 1935 году Новый год был возвращен. И с тех пор в наши дни празднование Нового года стало традицией и одним из любимых праздников россиян. Хм, у меня появился еще один вопрос. Правильно ли мы отмечаем Новый год? Весь Новый год на Руси отмечали испокон веков 1 марта, в день весеннего родноденства. Многие народы мира Новый год отмечают правильно. В марте месяцы. У них называется Наурыс. Это страны, как Афганистан, Узбекистан, Иран, Таджикистан, Киргизия, Казахстан и другие. Вам любой астроном скажет, что отмечать Новый год с 31 по 1 это неправильно. Эта дата не имеет никакого значения к новому году. Ну вот и все, на этом видео заканчивается, только вот короткая она получилась. Ну и чтобы его немножко удлинить, у меня маленькое объявление для вас. Если вы смотрели подкаст на 30 подписчиков, то там я говорил, что мое лицо будет почти в каждом ролике, когда на канале соберется 45-50 подписчиков. И за 6 недель и 1 день мы собрали это количество, и в ближайшем ролике я покажусь вам... Только вот с освещением надо поработать немножко, а то ничто не разберете. Ну вот теперь точно все. Если вам не трудно, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ведь вам не сложно, а мне приятно. Всем удачи и еще раз наступающим вас.